Всем приветик! Что происходит? Какой сейчас момент у человека? Что происходит у человека? Почему именно тишина от человека? Почему человек бездействует? Почему человек молчит? Так, что происходит у человека? Человек вас критикует, решил критиковать. Также человек критиковать решил и самого себя. Вот если брать. Именно человек мужчина, почему не пишет, не звонят и не общается или же даже не отвечает на ваши незамки не на смс? Потому что человек решил критиковать себя и вас, и отношения, и все, что вокруг есть. Всем пока!